We're oh. all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 электронных кошелька это Perfect Money и Pair кошелек на Perfect вы ставите в рублях наш фонд работает в рублях а на Perfect Money вам приходит в долларах что хочу сказать о нашем фонде. Наш фонд это рабочие места и социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, погасить кредиты, погасить ипотеку. Да мало ли куда нужна большие, большая сумма денег. В нашем фонде на сегодняшний день у нас есть значит, две площадки крейзи. Market. К ним а, есть закольцовка на VIP-зоне или с VIP-зоне есть закольцовка на Крейзи Маркет. Две-три жилищных программы, где есть а, также закольцовка на этих а, трех жилищных программах. Есть две автопрограммы. Здесь нет привязки к первому столу и нет никакой закольцовки. Автопрограмму Energy можно покупать отдельно. И есть такие четыре MLM-площадки, где у нас есть закольцовка World Money, есть закольцовка на Golden Ring. На площадке PD есть закольцовка на World Money. На площадке Golden Ring... Мини есть запокольцовка на Golden Ring. Вход на этих площадках, ребята, от пенсионера доступен до миллионера. И также доходы, какой вход, такой и доход. Также в нашем фонде... Очень много стало миллионеров. Мы с Денисом досчитали только до 11 миллионеров, которые стали за это время, а потом уже бросили просто считать. Уже невозможно их сосчитать, всех которых зарабатывают миллионы. Но сами Наверное, видели, если все, у всех такие же кабинеты, как у меня, и на каждой площадке у нас есть а, такие кнопочки, как «Маркетинг». Можно посмотреть в видео, можно посмотреть в Есть кнопочка «Домой». Чтобы попасть на другую, какую-то другую площадку, вы всегда нажимаете кнопочка «Домой». Ну, и тема сегодняшнего вебинара, конечно, а, – по просьбе наших партнеров, как управлять бронями, что такое брони, и как работать хорошо или плохо, работать в управляемой матрице, и как работать хорошо или плохо в неуправляемой матрице. Что я хочу вам сказать, ребята, по поводу наших брони. Брони у нас бизнес полностью управляемый. И брони, куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер, станет ваш клон. И управление, управлять бронями вы, как спонсор, можете полностью всеми Кабинетом, я имею в виду, все, всей своей структурой. До пятого уровня вы можете выставлять бронь и помогать своим партнерам. А, ну и продвигаться по столам. А, что я еще хочу сказать, простите, я немножко разволновалась, но... А, как выставляется бронь? Бронь выставляется с кабинета, со своего кабинета. Вы можете поставить только одну бронь. А вторую, там третью бронь вы не можете поставить. И чтобы выставить бронь, например, у нас есть такие площадки, где реинвест столов идет по броне спонсора. Вот я вам сейчас показываю пример. На автопрограмме Energy Mini и на других точно площадках есть вот такое вот у нас реинвест именно стола за спонсором. Это значит по броне спонсора. Вот у меня, я выставила Оле, бронь э, спонсор выставляет на второе место, а она выставляет свою, э, свою бронь на первое место. Так как к ней встанет сюда первый партнер, и у нее пойдет реинвест по броне спонсора именно этого стола. И у нее с одним партнером будет закрыто два места, потому что я выставила со своего кабинета ей бронь, именно ее реинвест. Точно так же и вы должны управлять вот именно реинвестами своих партнеров. И... Ну, есть, я буду говорить уже честно, есть такие спонсоры, которые выставляют реинвесты своих же партнеров, но под других партнеров. Я считаю, что это нечестно. Нужно выставить именно реинвест этого стола, именно этому же партнеру, потому что она закроет одним партнером, закроет себе два места. Также. По поводу еще брони, вы можете, ну давайте, например, я забью логин партнера любого, да, точно так же вы можете выставлять на любые столы, забили логин своего партнера, и нажали кнопочку Искать. И у Вас э, видно сколько столов и какие столы и где стоят уже партнеры, какие столы закрыты, куда можно выставить бронь, чтобы продвинуть своего партнера. Вот у меня, например, с кабинета, с моего кабинета выставлена бронь. А вот а Светлане. У Светланы здесь уже есть один партнер, и я ей помогаю, выставила бронь. Мой следующий партнер. Или же мой клон прилетит и станет сюда на это место, закроет ей, поможет. И она закроет свой четвертый стол, и у нее уже есть пятый стол. И она к себе прилетит и станет на пятый стол и получит 12 тысяч на баланс для вывода. Я считаю, что партнерам нужно помогать. Ну, вы же спонсор. И вообще у нас и фонд называется «Фонд взаимопомощи». Мы должны взаимопомогать друг другу, продвигаться. Мы... Она же тоже пришла, вот, например, давайте будем разбирать на примере этого партнера. Она пришла ко мне в команду, да? она активировала три стола, она вложила свои деньги. И я считаю, что она свои деньги должна вернуть обязательно. И тем самым я взяла ответственность Каждый, за каждого партнера, который приходит в вашу команду. Вы берете ответственность на себя, ребята. И вы, я считаю, что это святая обязанность а, спонсора, а, помочь. Но у нас есть такие... Матрицы, где, площадки, где есть шестиместная матрица. В шестиместных матрицах я, например, категорически запрещаю всем своим партнерам и сама никогда не поставлю, не закрою плечи своими там клонами. Это считаю, что это непорядочно. Должен сам партнер закрыть свои плечи Именно своими партнерами или же своими клонами. Здесь понятно вот по, именно по броням или есть еще какие-то вопросы? Еще раз делаю акцент, что со своего кабинета вы можете выставить всего лишь одну бронь. Если вы не выставите бронь, то ваш клон или ваш новый партнер будет искать место слева направо на свободное место там, где стоит у кого-то бронь. Он может полететь в другую в вашу структуру, стать, там, например, к вашему партнеру. Это понятно? Ну, открывайте кто-нибудь микрофон и говорите, это понятно или понятно. нет. Понятно. да? Есть еще какие понятно, вопросы? Понятно, понятно, Оль. Какие вопросы есть нет, еще нет, по броням? Я ничего не помню. Я вот, значит, вышестоящий спонсор может вниз до пятого уровня своим партнерам ставить. Да. А партнеры... Вышестоящему спонсору броню, а не нет, Правильно? не могут. Нет, не могут. Они не, они, а, ну как это? Они как они могут выставить они своему нет. спонсору? Они не могут выставить ни своему нет. спонсору, ни вышестоящему спонсору. Это спонсор, он и называется спонсор, чтобы а помогать. Я вот. Некоторые могут такой сказать у меня есть, это говорю, там, я могу тебе загнуть, ну, а, любые варианты, могут люди не, дать, может, кто-то не знает, всегда такой вопрос. Нет, нет. Я нет. отвечу неправильно, угу. да? Нет, нет, только спонсор может выставить а, брони своим партнерам. Так, ну и следующий. Ну, извините, Ольга, а я не пойму, здесь одна команда или несколько? А, а здесь... Здесь а полностью, ты, ты, ты, полностью вся моя ветка. Здесь? здесь несколько команд. Здесь полностью... А кто где здесь? да. Все команды у меня, большая, большая, огромная команда. Мы полностью находимся, находимся в нашей большой, самой-самой сильной ветке. Это казахская наша ветка. И вебинары я провожу именно для партнеров нашей ветки. А у, каждой, у, каждой, у каждого лидера есть свой свои вебинары, свои занятия. Каждый лидер проводит в своей команде. А вы сейчас о какой площадке ведете речь? Я говорю полностью а, о не вордмане. Не я полностью говорю об World Money. О фонде. А если я, я не знаю, у меня команды, то я зашла к третьим ну, ну Эй, это да? что, Крэйзи Маркет? Ведь, ведь crazy Маркет это а, площадка, которая находится у нас в фонде взаимопомощи World Money. Некоторые партнеры, я это уже заметила, и не один раз а, пыталась а, поправить. Ребята, у, на, не, а, а, у нас нет проекта crazy Маркет. У нас есть в нашем фонде есть площадка такая Crazy Market и Crazy Market Мини, А фонд у нас называется проект фонд взаимопомощи World Money. Еще хочу обратить ваше внимание... А, да, будьте добры, прикройте микрофончик. И еще я э, обрати, хочу обратить ваше внимание а, по поводу у меня на, с одной ветки, с моей другой команды, а, задавали вот такой вопрос а, по поводу пополнения. Ребята, Ну, у нас на пополнение подключена касса Frey. А, для того, чтобы пользоваться этой кассой, вы должны... Зарегистрироваться в этой кассе, зарегистрироваться, подтвердить свою почту, свою личность и там прописать все свои кошельки, которые есть в кассе и которыми вы будете пользоваться, плюс прописать свои карточки, если вы будете пополнять с карточки. Но так просто вы не сможете пользоваться этой кассой фрейд. Поэтому, ребята, у нас есть внутренний перевод между партнерами. И в своей ветке, в своих командах, а у меня их много, в своих командах я всегда обеспечиваю внутрянкой. Я никогда не ставлю на вывод, но это бывает очень-очень редко, и только для того, чтобы иметь чек для рекламы. А так я вывожу все заработанные денежные средства, только через наших новых партнеров. Это очень удобно, это не платишь за транзакцию, а тем более, если идут на площадку автопрограмма Energy, автопрограмма Energy там вход 30 тысяч или на площадку Golden Ring, где 20 тысяч и пополнять такие суммы платежные системы берут очень большой процент. Поэтому у меня всегда есть внутренние деньги, поэтому если вам нужна внутрянка, пожалуйста, вы всегда можете ко мне обратиться. Но для этого вы должны мне будете предоставить чек в развернутом виде, где все четко будет прописано. Вот по поводу платежных систем. Следующий вопрос, это мы, а что такое управляемая матрица. Видно, ребята? Экран видно? Да, да, да. Угу. Какие бывают матрицы, да? Ну, мы не первый день и не первый год работаем в интернете, и все, наверное, вы знаете, что есть управляемые матрицы, как наш фонд, есть неуправляемые, это глобальные матрицы, есть делящиеся матрицы, есть многоуровневые матрицы, их очень много, поэтому... Каждой матрице есть какое-то свое преимущество. Я, например, очень люблю управляемые матрицы. Здесь ты управляешь своим бизнесом, а вот в неуправляемой матрице... Давайте просто, наверное, порисуем и сравним, да, как где легче работать в управляемой или неуправляемой. Ну вот смотрите. Это, например, управляемая матрица. К вам пришел первый партнер, да? А это неуправляемая матрица, к вам тоже пришел первый партнер сюда. Второй партнер пришел и сюда пришел второй партнер. А к вам пришел третий партнер и сюда пришел в неуправляемую матрицу, да? А вы, когда приглашаете партнеров, и так у нас можно просмотреть свою структуру. И смотрите, просмотрели, посмотрели, да, этот партнер немножко застрял. Вы выставили бронь, ему помогли. Помогли, он сидит месяц, не, не пригласил никого, второй месяц. И на связь просто перестал выходить с вами. Вот это первый партнер, да, этот партнер. Что вы будете делать? Конечно, вы его обойдете в управляемой матрице. Вы выставите бронь под второго партнера и поможете второму партнеру поставите или своего клона, или своего нового партнера, чтобы он продвинулся дальше. Точно так и под третьего. А в, в, в, здесь, вне управляемой матрицы, это 3, а дальше 9. Правильно. Дальше 27, вы пригласили уже. Дальше идет 81, да, потом 200... сколько, по-моему, 204. Сейчас посмотрим. Итак, и вам здесь уже этот нерабочий, этот нерабочий, просто заскочил, бежал на зов о том, что здесь можно Халява, забегайте. Залетайте, здесь халява. А, да, здесь в неуправляемых матрицах есть халява. Но вам здесь будет трудиться до такой степени нужно, чтобы всех этих халявщиков заполнить. Вы будете, первая линия, вторую, третью, четвертую, пятую, вы будете трудиться день и ночь, чтобы получить какие-то деньги. Пока вы не заполните здесь полностью всех, вы никуда не сойдете, вы не получите деньги. А вот управляемой матрице вы выставили бронь, поставили одного партнера, Поставили, он пригласил себе, например, два партнера, а у него одно место а, стоит. Вы поставили или нового партнера, или же поставили своего клона. У него закрылся стол, он перешел в следующий стол. На следующем столе он принес вам или в накопительный баланс, или же на баланс для вывода. Вы помогли партнеру, он продвинулся. И плюс сделал вам двойную выгоду. Он перешел сам на второй стол, а за ним же идут тоже его же партнеры. И вам выгодно даже помочь через свой кабинет, помочь второму партнеру второй линии. Именно его партнеру. Его партнеры будут закрываться и становиться к нему. И он будет продвигаться по столам именно, приходить к вам и приносить на каждом столе вам денежные средства. Ведь у нас денежные средства идут от первой линии. Не от второй, не от третьей, а идут от первой линии. А здесь вам нужно будет трудиться, ой-ой-ой, как? Потому что здесь вы не видите, кто рабочий, кто халявщик. А в лучшем случае из этих трех может быть один рабочий, а остальные будут нерабочие. Вот это преимущество, ребята, всегда а, помните о том, что... А, и вот а, видно мой экран. Я хочу вам показать именно а, заполнение. Сколько нужно а, а, людей пригласить, именно чтобы заполнить в неуправляемую матрицу, да? Есть такие проекты, где, например, пять шестиместных столов, а шестой стол выплаты, да? Ну вот и смотрим, сколько нужно нам шестиместных столов заполнить и сколько нам нужно иметь в команде партнеров, чтобы полностью получить с 5 столов заполнить и получить выплату с 6 стола. Вот поэтому, ребята, мы всегда смотрите, куда вы идете. И сможете ли вы пригласить такое огромное количество партнеров? А у нас в фонде есть такие площадки где можно с малым количеством партнеров выйти на очень хорошие деньги. Допустим, даже эта площадка, автопрограмма Energy Mini, да? здесь начинать старт с четвертого стола, с 6 тысяч, и первый партнер становится, вам 3 тысячи, возвращается на баланс для вывода. И плюс у вас открывается реинвест третьего стола. Второй и третий дает переход в пятый стол. А на пятый стол это полностью выплаты. Вот и посчитайте. Три партнера, вы, у, у вас открылся пятый стол. Следующие три партнера, вы получили двенадцать тысяч на баланс для вывода. Следующие три партнера, вы опять получили двенадцать тысяч на баланс для вывода. Следующие три партнера, опять получили двенадцать тысяч на баланс для вывода. И так вы будете крутиться постоянно. Здесь за один круг сорок одна тысяча. Даже не нужны вам эти первые и вторые и, и третий стол. Они вам совершенно... А старт можно начать именно с четвертого стола. Точно так у нас, где еще вам показать такую площадку. Ну вот она, ПД, да? Площадка ПД. Сейчас нажать нужно домой. Эта площадка то же самое. Здесь нет привязки к первому столу. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. А самое выгодно это, конечно, четвертый стол. С четвертом стол, пятый стол, выплаты. Два партнера вы, у вас открылся пятый стол. Следующие два партнера. Вы получили первую выплату 600 рублей и ушли, а ваш клон улетел на площадку World Money на первый стол за 1000 рублей. Следующие два партнера приходят и вы получаете 1600. Следующие два партнера вы опять получили 1600. И вы с малым количеством партнеров, вы заработали 3800 и плюс у вас активировалась площадка World Money. Если вы будете на этой площадке активно работать, а как у меня есть команды, которые работают, они активно продвигаются и на площадке World Money. А с World Money там уже выход есть на Golden Ring. Вот такой вот наш вообще фонд денежный, ребята. Я не знаю, я... как только выходят какие-то проекты, какие-то компании с сетевые, там, с элементами маркетинга, я всегда смотрю маркетинг, я смотрю на YouTube-канале, смотрю несколько роликов, сравниваю всегда со нашим маркетингом. Но, ребята, ну, поверьте, ну нет нигде ни в одной компании, ни в одном проекте а, таку, таких площадок, как у нас. Во-первых, они очень денежные. Во-вторых, у нас нет никаких отчислений ни на развитие фонда, нет никаких э, отчислений ни на э, админа. Нет отчислений ежемесячных, никаких еженедельных а, проплат. У нас пришло, пришли вы, купили себе а, бизнес-место и работаете, и зарабатываете. И у вас, посмотрите, на всех площадках у нас то ли с первого партнера, то ли со второго, то ли с третьего партнера ваши вложенные средства возвращаются обратно на баланс для вывода. У нас просто невозможно потерять свои вложения. Невозможно. Они вам возвращаются обратно. Ну, если, конечно, вы а, просто а, посидите... В ладоши похлопаете и пойдете дальше. Конечно, только действия, только работать, только зарабатывать, только приглашать, развивать свою первую линию и только от первой линии у нас идут наши заработки.